Итак, Шеннон только что завершил разработку, разработку своих теорий относительно мини, криптографии, поэтому прекрасно знал, что человеческое общение представляло собой смесь случайности и статистических закономерностей. Буквы в наших сообщениях, очевидно, зависимы от некоторого количества предыдущих букв. И в 1949 году он опубликовал революционную работу «Математическая теория связи». В ней он использовал марковские модели как основу для того, как можно представлять передачу информации. Он начал с простого примера. Представьте, что вы столкнулись с отрывком текста, написанным с помощью алфавита из букв A, B и C. Пожалуй, вы ничего не знаете о таком языке, но можно заметить, что буквы A сочетаются вместе, кажется, в то время как буквы B и C нет. Шеннон показал, каким образом можно создать машину для порождения текстов, которые выглядят очень похожими, Используется Маркова. Он начал с приближения нулевого порядка, что значит просто независимый выбор каждого символа A, B или C, случайным образом для создания последовательности. Однако заметно, что такая последовательность не выглядит похожей на изначально. Он показал, как можно сделать чуть лучше, если использовать приближение первого порядка, когда буквы выбираются независимо, но в соответствии с тем, насколько вероятно их появление в изначальной последовательности. Это немного лучше, так как буква A становится более вероятной, но... Но до сих пор не особо учитывается структура. Следующий шаг ключевой. Приближение второго порядка учитывает каждую пару букв, которая может встретиться. В этом случае нам нужно три состояния. Первое состояние представляет собой все пары, которые начинаются с буквы A. Второе- все пары, начинающиеся с буквы B. А третье — все пары, начинающиеся с буквы C. Заметим, что стакан A содержит много пар A. A. Это закономерно, так как условная вероятность того, что буква A идет сразу Now после другой буквы A, более высокая в исходном сообщении. Теперь мы легко можем создавать последовательности с помощью модели второго порядка. Начинаем с любого места. Выбираем плитку и записываем или выводим первую букву а далее переходим к стакану, обозначенному буквой на второй части плитки. Потом берем новую плитку и продолжаем этот процесс до бесконечности. Заметьте, что эта последовательность стала выглядеть очень похоже на исходное сообщение, потому что эта модель учитывает условные зависимости между буквами. Если мы захотим сделать еще лучше, можно перейти к приближению третьего порядка, которое рассматривает группы из трех букв, тройки или триграммы. В этом случае нам понадобится 9 состояний. Но затем Шеннон применил ту же логику к настоящему тексту на английском языке, используя статистику, известную для букв, пар, троек и так далее. Он показал тот же переход от случайных букв нулевого порядка к последовательностям первого порядка, а далее второго и третьего. После чего он пошел дальше и попытался повторить то же самое для слов вместо букв. Он пишет, «Схожесть с обычным текстом на английском языке увеличивается довольно заметно при каждом углублении». Несомненно, эти машины порождали бессмысленные тексты, хотя их статистическая структура была приблизительно такая же, какую можно наблюдать в реальных текстах на английском языке. Далее Шеннон определил количественную меру информации, когда понял, что объем информации в некотором сообщении должен быть связан с устройством машины, которая способна порождать последовательности, выглядящие очень похоже на исходное сообщение. Это приводит нас к понятию энтропии.